Программу. А какую вы почувствуете 4 часа утра 22 февраля?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 Наконец-то, наконец-то все поймут, что хватит тявкать в сторону России. Мы знаем ваши имена, ваши фамилии, ваши изображения, ваши адреса. Всех привлечем к ответственности. Без ГУЛАГа, без эшелонов. Сами придете в русские посольства и сдадитесь за подготовку войны, за провокации, за пытки, за убийства. А Нью-Йорк уже говорит по-русски. Мы направим в Америку еще 10 миллионов русских.